Готовы прогуляться по Красной площади? Приглашаю составить мне компанию. С Манишной площади отправляемся на Красную. Нас встречает угловая арсенальная башня Кремля, построена в 1492 году итальянским архитектором Петро Антонио Салари. Следующая башня, которая выходит на Красную площадь, Никольская, также построена архитектором Салари. Раньше от нее начиналась Никольская улица в 19 веке, Башня была капитально перестроена в готическом стиле. Вот мы на Красной площади, в сердце России. Открывается панорамный вид на ГУМ, исторический музей, мемориальное кладбище у Кремлевской стены и собор Василия Блаженного. Здесь всегда гуляет много народу. Это излюбленное место туристов, главная площадь Москвы и России – с 1990 года ансамблю Московского Кремля и Красной площади ЮНЕСКО присвоила статус объекта всемирного наследия. А это всем известное сооружение – мавзолей Ленина. Я тут ни разу не была. Мавзолей работает, желающие могут посетить. Вход бесплатный. Еще одна башня Кремля, которая находится на Красной площади – Спасская, также построена итальянским архитектором Салари. В дальнейшем перестроена в готическом стиле. В верхней части башни располагаются знаменитые часы-куранты. Памятник Минину и Пожарскому закрыт на реставрацию. Закрыт уже давно, с ноября 2020 года. Планируют открыть его в этом году, к 4 ноября. Существует регламент проведения мероприятий на Красной площади. Его в 2013 году утвердил президент России Владимир Путин. В список разрешенных пошли. Парад Победы 9 мая. День славянской письменности и культуры 25 мая. День России 12 июня. Присяга военных вузов. Исторический парад 7 ноября. Фестиваль военных оркестров. Спасская башня. И новогодний каток. А это ГУМ. Главный универсальный магазин страны и целый торговый квартал. Если кому интересно то у меня есть отдельное видео о ГУМе и его истории. Ссылку на него оставлю в описании. Прекрасный архитектурный памятник, магазин-музей, по которому приятно прогуляться. Но цены, конечно, не для всех. Большинство людей сюда заходит просто посмотреть. Из-за Кремлевской стены выглядывает купол Сенатского дворца. Я сделала круг по Красной площади. Выходить буду через Воскресенские ворота. Здесь берет свое начало Никольская улица. О ней у меня также есть видео, ссылка будет в описании. Воскресенские ворота – двойные ворота Китай-Городской стены. Они пешеходные. Воскресенские ворота реконструировали в том виде, какой они приобрели в конце XVII века. Также восстановлена Иверская часовня в облике конца XVIII столетия. На этом все. Прогулка по Красной площади окончена. Мимо музея войны 1812 года я отправляюсь в метро.